Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня свяжем вот такой интересный узор крючком, подходящий как для легких, так и для теплых вещей. Все зависит от толщины нити, которую вы будете использовать. Я решила показать на толстых нитках. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 6 плюс 1 петля. Моя цепочка готова. Приступаем к первому ряду. Придерживаем крайнюю петлю пальцем и набираем 3 петли подъема. В ту, которую держим, вяжем 2 столбика с одним накидом. В цепочке пропускаем две петли и в третью вяжем столбик без накида. Пропускаем еще две петли и в третью свяжем веер из пяти столбиков с одним накидом. Пропускаем 2 в третью столбик без накида. Еще 2 пропускаем. В третью вяжем веер из 5 столбиков с одним накидом. И по такой схеме чередуем веерочки и столбики без накида до конца ряда. В конце ряда после крайнего столбика без накида пропускаем 2 петли и в третью последнюю петлю в цепочке свяжем 3 столбика с одним накидом. Третий столбик не довязываем до конца, так как будем менять нить. На крючке две петли. Вводим в вязание нить другого цвета. Приступаем ко второму ряду. Одна петля подъема и разворачиваем вязание. В первый столбик вяжем столбик без накида. Одна воздушная. Теперь будем вязать перекрещенные столбики вот сюда, с двух сторон от столбика без накида. Сначала вводим крючок слева от столбика без накида, вытягиваем ниточку и провязываем. Одна воздушная. Теперь вводим крючок справа от столбика без накида. Вытягиваем и провязываем. У нас получились перекрещенные столбики без накида. Одна воздушная. Среди пяти столбиков находим третий и в него вяжем столбик без накида. Одна воздушная. Снова свяжем перекрещенные столбики без накида. Слева. Воздушная. Справа. Одна воздушная. Столбик без накида в третий столбик воздушная перекрещенные столбики без накида и так до конца ряда. После крайних перекрещенных столбиков ряда набираем одну воздушную и в третью петлю подъема предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Третий ряд. Одна воздушная и разворачиваем. В первый столбик вяжем столбик без накида. Теперь в серединку перекрещенных столбиков свяжем веер из пяти столбиков с одним накидом. Одна воздушная и в следующие перекрещенные столбики вяжем второй веер. Воздушная. Третий веер. В конце ряда после крайнего веера вяжем столбик без накида в последнюю петлю предыдущего ряда. Но не провязываем его до конца, так как будем менять нить. Прокладываем белую ниточку вдоль бока вязания и вытягиваем через эти две петли. Приступаем к четвертому ряду. Три воздушных петли подъема, разворачиваем. В первый столбик вяжем столбик с одним накидом. Воздушная, столбик без накида в третий столбик веера, воздушная и вяжем перекрещенные столбики, но теперь первый из них свяжем в первый столбик второго веера, а второй в последний столбик первого веера. Столбик без накида, воздушная, столбик без накида. Одна воздушная, столбик без накида в третий столбик веера. воздушная и снова перекрещенные столбики Так чередуем элементы до конца ряда. В конце ряда после столбика без накида над веером набираем воздушную и в крайний столбик без накида свяжем два столбика с одним накидом. Пятый ряд. Три воздушных и разворачиваем. В первый столбик вяжем два столбика с одним накидом. Одна воздушная. В перекрестие вяжем веер из пяти столбиков. воздушная и в следующее перекрестие 5 столбиков с одним накидом. В конце ряда, после крайнего веера и воздушной, в третью воздушную петлю подъема свяжем 3 столбика с одним накидом. Для следующего ряда нужно сменить нить. Распускаем последнюю петлю и вводим синюю ниточку. Шестой ряд. Одна воздушная. Разворачиваем столбик без накида в первую петлю воздушная и вяжем перекрещенные столбики. Воздушная, столбик без накида в третий столбик веера, воздушная, перекрещенные столбики. И так до конца ряда. В конце ряда, после крайнего перекрестия, вяжем одну воздушную и столбик без накида в третью воздушную петлю подъема. Седьмой ряд полностью повторяет третий. Воздушная. Столбик без накида в первый столбик. Вер из пяти столбиков с накидом в перекрещенные столбики. Воздушная. И продолжаем вязать веерочки в каждое перекрестие, разделяя эти элементы воздушными петлями. Заканчиваем ряд столбиком без накида в крайний столбик без накида. И не забываем сменить нить. Рапорт нашего узора по вертикали 4 ряда. С третьего по шестой.